Когда вы становитесь водителем, стандартный будний день с перемещением из дома на работу или автопутешествие становится обычным делом. И вариант, что вы будете ехать не один в автомобиле, более чем возможно. Еще не так давно мы и сами были пассажирами, а сегодня, находясь за рулем, мы совершенно иначе воспринимаем эту роль. Ведь от правильной посадки пассажира на переднем сиденье возле водителя также многое зависит. Существует 6 правил пассажира, которые он обязан соблюдать. Пассажир должен удобно сидеть. Как и водителю, пассажиру необходимо настроить под себя кресло. Выбрать подходящий наклон спинки и подвинуть кресло таким образом, чтобы ноги прилегали к креслу в верхней части, а в нижней упирались в пол. Если что-то пойдет не так, у пассажира будет основная точка опоры – пол. В то же время его спина должна быть плотно прижата к спинке сидения, что дает уже безопасную и необходимую фиксацию. И, конечно же, каждый пассажир должен обязательно быть пристегнут ремнем безопасности. Также не будет лишним, если во время движения передний пассажир будет держаться за ручку на двери или над дверью. Это также способствует максимальной фиксации. Таким образом, у пассажира есть три точки опоры – ноги, спина и рука. Большой подлокотник на двери специально и создан для того, чтобы во время движения рука пассажира удобно лежала, не уставала и являлась дополнительной точкой опоры. Выходить из автомобиля пассажир может только с разрешения водителя, при этом соблюдая все правила высадки и посадки. При движении автомобиля пассажир обязан соблюдать правила безопасности и не мешать водителю. Давай музыку сделаем громче, чтобы... Что Алло, а когда ты будешь? Что еще? Быстрее? Какие? Что именно? О, Боже, какая девочка, посмотри, останови, останови, останови. Девушка! Поехали. Давай быстрее, пожалуйста. Я спешу, ты понимаешь? Яма, яма. Применяя данные рекомендации, пассажир не будет мешать водителю. А значит, ваша поездка будет безопасной. Подписывайтесь на этот канал, ведь уже в следующей серии вы узнаете о том, почему так важно следить за световой и звуковой сигнализациями в вашем автомобиле.